Еще пару лет назад Ксения Собчак была подругой семьи Сергея Шнурова. Компания появлялась на светских мероприятиях, ездила друг к другу в гости, занималась различными проектами, но затем артист развелся с женой и перестал общаться с Ксенией. В недавнем интервью Сергей Шнуров пролил свет на эту историю. Он назвал Ксению сковородкой, в которую можно плюнуть, и она зашипит, а также сравнил с телками на светских мероприятиях. 39-летнюю Собчак задела такое положение вещей. По ее словам, лидер Ленинграда изменился, выбрав новый путь, и забыл о старых друзьях. Можно перестать общаться, можно выбрать новую жизнь, и вычеркнуть без объяснений причины не только меня, но и многих наших питерских друзей, ты знаешь, о ком я, но зачем обсирать свое же с ними прошлое. Вот этого я понять не могу. Почему нельзя с благодарностью вспоминать и солисток твоих бывших, и Матильду, и меня, и всех тех, кто в какой-то момент был с тобой рядом? Рассуждает Собчак. Ксения Анатольевна признается, что ей было больно, когда Сергей Шнуров ушел, а затем стал поливать ее грязью в социальных сетях. Тем более, это случилось тогда, когда она переживала не самые лучшие времена в жизни. В финале своего послания телеведущая передала привет новым друзьям Шнурова, которые заставили его измениться и по-другому смотреть на вещи. Она считает, что если человек так предает свое старое, то ничего хорошего у него не получится. И, конечно же, Собчак решила уколоть Шнура, который за последние пару лет растерял былую популярность. Огорчает еще одно. Раньше ты разговаривал с миллионами, каждое интервью и клип были событием, а после твоих метаморфоз, сейчас просмотров этого интервью так мало, что рада его поддержать своим постом. Резюмировала Собчак.